Здравствуйте, друзья! По просьбе наших партнеров я хочу снять это видео, чтобы вкратце и более, так скажем, разборчиво объяснить вам маркетинг-план и в том числе пакеты входа в компанию Easy Busy. Мы эту, этот, эту формулу объяснения недавно для себя выявили и решили снять ролик. Представьте, что в компании EasyBizy есть всего лишь один пакет, VIP-пакет, и стоит он 0,0827 биткоина. По курсу 10 тысяч долларов, если биткоин взять, то 827 долларов. И те люди, которые не могут позволить себе купить сразу VIP-пакет, есть понятие рассрочки, скажем так. Ну, чтобы вы понимали логику. Их 7. Первое, вы можете войти... Суммой 0.0021 биткоинов это 21 долларов. При этом вы покупаете место в матрице 1 и в линейке 1. То есть люди, которые приходят, партнеры, которые приходят в вашей матрице в третий ряд, называется это финансовый ряд. Запомните, будем это часто повторять. Финансовый ряд вы с каждого вы получаете 0.0014 биткоинов. И те, кого вы пригласили в первую линию, вы получаете 0,007 биткоина. Право за получение линейки, право получения за матрицу. Стоит он 0,0021 биткоина, то есть 21 долларов. Вот с такой минимальным входом вы можете начать уже бизнес изи-бизи. Второй этап оплаты это бинар. Вы можете заработать и подключиться к бинару. Вы можете со своего бюджета оплатить бинар. Стоит он 0,01 биткоина в среднем 100 долларов. Наш бинар дает 15% от сети. Третий этап это 0,0042 биткоина. Это 42 доллара примерно. Вы покупаете за 42 доллара матрицу 2 и линейку 2. Вы можете купить его сразу вы можете заработав на матрица 1 после бинара купить его вы можете не покупать система автоматично он для вас его купит вычислив определенную сумму денег с вашей прибыли поэтому лучше самому заранее купить чтобы быстро заранее охватить диапазон э, прибыли потому что если вы Человек, который пришел на матрицу 2, если вы там, то это вам дает выгоду, прибыль, продвижение. Если вас там нет, он вас обгоняет. Чем раньше вы займете место в вышестоящих матрицах и линейках, тем выгоднее это вам с точки зрения дохода. Следующий этап, вы можете заплатить 0.0084 биткоина, изначально заработав, это уже на ваше усмотрение. И вы приобретаете матрицу 3, место в матрице 3 и в линейке 3. И также четвертый, матрица 4, линейка 4. Стоит он 0.0168 биткоинов. То есть доллара, грубо говоря, 168 долларов. За ним следует дельта 1, линейка 5, 0.0212. И за ним последний, дельта 2, 0.02. Вот и все, в принципе. Давайте сделаем резюме. Пакет VIP, он стоит 0,0827, его можно купить сразу. Этим образом вы получаете места матрица 1, 2, 3, 4, то есть во всех матрицах. Вы получаете места права получения с первой линейки, со второй линейки, с третьей линейки, с четвертой и с пятой линейки. То есть люди, которые находятся в вашей сети в этих ветках в этих линиях, вы имеете право на получение прибыли и обратите внимание, они растут. Чем глубже расположен ваш партнер, тем больше вы от него получаете. Потом плюс еще дельта 1, дельта 2. Вы получаете право на дельта 1, на дельта 2. А дельта платит с каждого уровня в отличие от матрицы его финансового ряда. И также в бинаре. Вот это все с VIP пакетом для вас открывается. Если вы купили только 0,0021. матрицу 1, линейку 1. Потом зашли еще в бинар. В бинар очень важно заходить быстрее. Объясняю и предупреждаю. Бинар это место, куда нужно войти по максимуму быстрее и выиграть время. Потому что бинар и место занимается один раз. И люди, которые после вас приходят, они могут прийти в вашу структуру. Допускаем, что вы купили со своего бюджета матрицу 1, линейку 1 и бинар. Вы зарабатываете деньги, система автоматично вам докупает, докупил, допустим, матрицу 2 и линейку 2. И у вас такая ситуация. У вас матрица 1, линейка 1, матрица 2, линейка 1 и бинар. А сейчас вы хотите перейти на vip пакет Когда вы запросите vip пакет вот эта сумма автоматично снимется с vip пакета То есть 100 долларов, 21 долларов и 42 доллара вы не заплатите. Получается, любой этап, который вы для себя открыли своей, своей работой, прибылью или же со своего бюджета, он все снимается с VIP-пакета. Вы не платите больше, чем сумма VIP-пакета. Или сразу, или поэтапно, или в начале, или в конце. Вот это есть, грубо говоря, маркетинг-план компании. Его можно, конечно, разнести более детально, но я считаю, что иногда путаница происходит, да, поэтому лучше. рассмотрите ситуацию таким образом. Самый выгодный это VIP пакет, потому что здесь дается трейдер робот, здесь дается, трейдер робот он уникальный, дает хорошие проценты, для этого у нас есть отдельное видео. Здесь дается еще виртуальный спонсор, это все новые продукты, здесь дается самый высокий стандарт образования, у нас есть портал образования, где есть отдельное обучение для VIP-пакетов. VIP может пользоваться абсолютно всеми образовательными курсами. Это самый лучший пакет. Преимущество и уникальность проекта EasyBizy, маркетинга Бизи Easy в том, что к нему можно прийти в рассрочку. То есть постепенно вы ничего не обязаны, компания у вас не, не снимает деньги, если вы там не зарабатываете, или вам проценты ничего не накладывают, ваши места не блокируют, ничего абсолютно, все здесь демократично. Вы заходите в бизнес со той суммой, сколько у вас получается бюджет, а дальше постепенно продвигаетесь, зарабатывая, или же доплачивая. И в результате у вас по-любому VIP-пакет. Вот, это по первому слайду. И второй слайд. Вкратце, хочу показать вам, сколько вы можете заработать, если вы сами VIP-пакет и построили вот такую малюсенькую организацию. 248. То есть 248. 14 человек в вашей структуре. Первый человек зашел в VIP-пакет, вы зарабатываете, зарабатываете от него доход с первой линии. Линейку 1 0,007, то, что вам положено. Дельта 1 15% 0,2015 и Дельта 2 0,203. То есть ваш доход с первого приглашенного VIP -а составляет 0,0052 52 доллара делаю. Со второй линии VIP. Вы получаете значит, вторую линию. Вот видите, линейка 2 0,14. Вы получаете дельта 2. Вот вам, вот видите, окрашенный дельта 2. И дельта 1 и дельта 2, Дельта 1 дельта 2. Дельта 1 это 0,002. Дельта 2 0,004. суммарно вы заработали 0,0074. Классный доход. Здесь очень хороший доход именно в третьем поколении, потому что это финансовый ряд. Обратите внимание, сколько тут зарабатывается. Вы получаете третью линейку. Он еще больше 0,2028. Вот линейка 3. К нему прибавляется матрица 1. Вот, матрица 1. К нему прибавляется матрица 2. Прибыль здесь написана: Матрица 1, 0,014, матрица 2.0028. К нему добавляется матрица 3, матрица 4, дельта матрица, э, 1. И дельта 2. А дельта 1, дельта 2 здесь тоже приличная сумма. И в результате с третьего ряда, с одного входа вы получаете 0,0433 биткоина. То есть почти 433 доллара. Посмотрите какая разница. 52 в первом поколении, 74 в втором поколении, 433 в третьем поколении. Компания мог бы это дать на первое поколение. Почему это дано на третье поколение? Чтобы спонсор был заинтересован работать со своей первой и второй линией. Потому что часто в первом поколении дается больше денег и спонсоры не заинтересованы работать дальше. Они как-то все оставляют на судьбу спонсора, точнее своего дистрибьютора и строят только первое поколение, чтобы больше заработать. Тут все наоборот. Вы подписали два человека, третьего человека вы подпишите в вашу структуру. Во-первых, их можете поддерживать, их можете подтягивать и быстрее прийти в третьем ряду, ряду потому что на третьем ряду самые большие ваши доходы. А если посчитать с этой структуры, такой 2,4,8, то есть 14 человек, сколько денег может заработать. Вот для вас я тоже это посчитал. Суммарный доход с первой линии 2 по 0,052 по составляет 0,01. Суммарный доход, вот, вот двое, дельта, потому что тут работает дельта. Суммарный доход с второй линии. Здесь также работает вот эти дельта, видите, курсор, обратите внимание за курсором. Суммарный доход со второй линии 4 умножить на 0,074. Вот на это 74 4 раза. Итого 0,03 примерно. И последний ряд VIP. Вот эти последний ряд. Вот смотрите, как они заполняют сейчас. Обратите на финансовый ряд. вот Заполняется абсолютно все. Все заполняется. И 8 по 0,0433 делает 0,35 биткоинов примерно. И к этому прибавляем еще бинарные доходы, 7 пар, с 15 человек 7 пар как минимум. Общий доход 0,4 биткоина. Я считаю, что замечательно. Учитывая, что э, сумма, доход, сумма пакета 0,0827 биткоинов, можно его, к, нему, к нему прийти рассрочку постепенно, поэтапно. Построить команду 2,4,8 несложно. Доход 0.4 биткоина. Сегодня это сегодня тысячи долларов. Но вы их можете заработать и на нашем трейдер-роботе сделать и 1, и 2, и 3, и 5 биткоинов. И биткоин разменять по 20, по 30 долларов. То есть у вас есть возможность заработать на квартиру. У вас есть возможность заработать на состояние. Это возможность есть в компании Easy Biz. У нас есть другое видео. 15-20 минут длится. Называется он Формула э, заработка 1 миллиона долларов. Посмотрите это видео, там мы как раз рассказываем о трейдботе и как можно сделать 1 миллион долларов. Спасибо за внимание, благодарю.